С 11 по 29 июня в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского Федерального Университета проходит дистанционная защита выпускных квалификационных работ. Комиссия состоит из 6-7 человек. В этом году выпускается около 250 учащихся. Есть люди, которые тяжелее воспринимают дистанционную систему, дистанционный формат. Им нужно большое количество живых глаз перед собой, есть, которые проще. Думаю, очень легко Эту систему приняла, нам не очень так комфортно себя чувствует. Хотя приятно, когда э, живьем вот это волнение, вот это все, знаете, возле дверей да? не знал, что спросили, да, вот эта вся суета, это то, что называется социализация да, человека, она, конечно, в живом общении происходит более активно и создает определенный драйв. Казанский федеральный университет проводит защиту дипломных работ на платформе Microsoft Teams. Ну, есть и другие платформы, но она вот во всяком случае, она очень опти, оптимальна, очень удобоварима. И вот с учетом пожеланий, по мере того, как Microsoft будет дорабатывать эту платформу, она может стать вполне даже хорошей базой для дальнейших ну, пол, полномасштабных реалий, но во всяком случае фрагментарно дистанционных занятий будет очень удобной платформой. Лилия Баталова, Фариза